В этой небольшой видеоинструкции я покажу и расскажу вам, как работать на нашем сервисе и почему, собственно, мы платим 45 рублей за один поставленный лайк. Так почему же мы платим 45 рублей за один поставленный лайк? Все просто. Наши заказчики – это люди, которым нужны не поддельные лайки на их фотографии, а настоящие и живые лайки от реальных людей, таких, как вы и я. В отличие от других конкурирующих с нами сервисов, где лайки просто накручиваются, наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно поэтому мы и набираем удаленных сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получать за это солидные деньги. Ну ладно, что-то я заговорилась. Приступим непосредственно к функционалу нашего сервиса. Так, мы на главной странице сервиса платных лайков, где за лайки платите не вы, а вам. Как мы видим, мы можем рассчитать наш заработок в зависимости от количества лайков, просто двигая ползунком влево или вправо из расчета 45 рублей за один лайк. Далее перед нами идет топ заказчиков, которые, собственно, и платят деньги за лайки. Под каждой фотографией с течением времени изменяется количество поставленных нашими сотрудниками лайков. Если спуститься чуть ниже и взглянуть на левую панель, то мы увидим, сколько поставлено всего лайков и суммарно заработано на этом денег. Далее идут самые активные участники, то есть люди, которые зарабатывают, ставя лайки. Напротив каждого активного участника идет сумма заработанных средств. Чуть правее – презентация и описание работы на сервисе. Ниже вы можете наблюдать форму регистрации на нашем сервисе. Чтобы приступить к работе, необходимо заполнить несколько регистрационных полей. Подписываем ваше имя. Я вписываю свое. Разумеется, вы вписываете ваше имя. Далее нужно указать свой e-mail. Далее нужно ввести пароль. Пароль должен состоять как минимум из шести символов, цифр или букв в латинской раскладке. Как переключать раскладку, думаю, вы знаете. Далее повторяем пароль. Будьте внимательны, пароли должны в точности совпадать. Далее нажимаем на кнопку «Завершить регистрацию», после чего система предложит нам войти в личный кабинет. Нажимаем на кнопку «Войти в кабинет» и вуаля, мы в своем личном кабинете. Так, первое, что мы видим, это видеоинструкции по работе в личном кабинете. В левом верхнем углу мы можем наблюдать наш баланс. Сейчас он равен нулю, потому что я не поставила еще ни одного лайка, но скоро он изменится. Далее идет количество доступных фотографий. Чтобы начать зарабатывать, нам нужно нажать на вкладку «Ставить лайки». Нажимаем и приступаем к работе. Ставим первый лайк. Как видим, в левой панели у нас убавилась одна фотография и прибавилась 45 рублей. Также, чтобы далеко не бегать, можно нажать на кнопку «Рассказать друзьям» и получить сразу 500 рублей, но об этом позже. Так, ставим второй лайк, третий и так далее. Фотографии приятные и ставить лайки на такие фото одно удовольствие. Как видите, на фотографиях больше девушек, чем парней. Происходит это потому, что лайки в основном больше любят девушки. Парням же, как вы понимаете, больше нравится ставить лайки. Хотя это происходит тоже не всегда. Среди фотографий девушек встречаются и парни, которым так же, как и девушкам, необходимы лайки для того, чтобы повысить свой статус в социальных сетях. Так, когда мы поставили все лайки на доступные нам фото, наш баланс пополнился на 4225 рублей. Здесь мы можем еще подбавить к этой сумме 500 рублей. Для этого просто нужно сделать репост. Для этого просто наводим сюда и нажимаем на кнопку «Рассказать друзьям». Далее жмем на кнопку «Отправить» и видим, наш баланс пополнился ровно на 500 рублей. Итого, общая сумма заработанных средств составила 4725 рублей. Теперь их нужно вывести. Для этого переходим во вкладку ⁇ Вывод средств ⁇ Выбираем удобный для нас способ вывода. Это может быть карта Visa или Mastercard любого банка, Kiwi кошелек, Яндекс деньги, Сбербанк онлайн, Альфа-Клик, либо PayPal. Мне удобно делать вывод на обычную карту, поэтому я воспользуюсь именно этим способом. Как только вы выбрали удобный для вас способ вывода, нажимаем на кнопку ⁇ Перейти к следующему шагу ⁇ Далее указываем номер вашей карты или счета в другой системе. Далее кликаем на кнопку «Перейти к следующему шагу». Вводим доступную нам сумму, в моем случае это 4775 рублей, и нажимаем на кнопку «Заказать вывод». Как видим, вывод в нашей системе доступен от 5000 рублей. Сделано это для того, чтобы вы выводили реальные деньги, а не по 100 рублей. А также для того, чтобы понапрасну не дергать нашего администратора, потому что все выводы происходят вручную. Так, чтобы заработать гораздо больше, чем 5000 рублей, а именно 45000 рублей, нужно приобрести пакет в 1000 фотографий из расчета 45 рублей за одно фото. Стоимость пакета в 1000 фотографий всего лишь 500 рублей. То есть, приобретая пакет в 1000 фотографий, ваш заработок составит 45000 рублей. При этом заплатите вы за этот пакет всего лишь 500 рублей. Почему мы вынуждены сначала продавать пакет в 1000 фотографий за 500 рублей, чтобы в дальнейшем вы заработали гораздо больше? Дело, Дело в том, что наш сервис является прямым посредником между заказчиками и исполнителями. Заказчики – люди, которые платят за лайки. Исполнители – пользователи нашего сервиса, люди, которые ставят лайки. Как посредники мы не взимаем никакой комиссии, поэтому цена за лайки на порядок выше, чем у наших конкурентов. Таким образом вы получаете 45 рублей за 1 лайк то есть 100% от суммы, оплачиваемой заказчиком. Однако, чтобы сервис и дальше существовал без взымания процентов заказчика и 100% оплаты вам за каждый лайк, мы установили символическую плату за пакет в 1000 фотографий. Чтобы приобрести пакет в 1000 фотографий, нажимаем на эту ссылку, приобретаем, и далее к нам на почту, указанную при оплате, придет секретная ссылка на скрытую страницу нашего сервиса. Нажав на эту ссылку в письме, мы попадем вот на такую секретную страницу нашего сервиса. Сервиса. Обратите внимание, что количество доступных для лайков фотографий пополнилось на обещанную тысячу. Также чуть ниже, помимо нашего сервиса, вам предоставляется 9 видеоуроков по заработку на лайках от наших партнеров, то есть других сервисов, которые мы любезно разместили на нашем сервисе в знак признательности за то, что они занимаются рекламой нашего сервиса. То есть такой вот взаимопиар. Ну что, зарабатываем дальше? Для этого нажимаем на кнопку «Перейти к заработку на лайках» и продолжаем ставить лайки. Как видите, доступные фотографии убавляются, а баланс пополняется. Сейчас я останавливаю видео, чтобы поставить все тысячи лайков. Так, я поставила тысячу лайков и на моем счету вы можете наблюдать 49 775 рублей. Выведем их. Для этого нажимаем опять на «Вывод средств». Указываем удобный нам вывод средств «Мне удобно на карту». Указываем номер карты или счета, указываем нужную нам сумму, а именно 49 775 рублей. Нажимаем на кнопку «Заказать вывод» и видим, наши средства выведены. Также вы можете посмотреть на историю вывода средств на вкладке «История денежных операций». Для этого переходим во вкладку «История денежных операций». Здесь вы можете наблюдать за историей всех выводов пользователей системы. Для того, чтобы отследить свои выводы, переходим во вкладку «История наших денежных операций» и видим 49 775 рублей успешно выведены. Спасибо за внимание.